Всем привет! Вы на канале Зашумим. В сегодняшнем ролике у нас речь пойдет о автомобиле Chang'an Кей, на котором мы будем ставить омыватель задней камеры. Частично работы уже выполнены. значит По традиции давайте посмотрим, что и как у нас подключено. Вот в этом месте у нас сделан разрез, поставлен тройник. И дальше пошел шланг омывателя, который заходит внутрь крышки багажника. На данный момент выходит он вот здесь и имеет уже установленный клапан. Сама накладка, в которой установлена камера. Здесь мы сделали омыватель. Выглядит он вот так. Соответственно, сейчас ребята соберут все эти элементы крышки багажника. И потом я продемонстрирую, как это все работает. Работа по установке омывателя камеры у нас завершены. Выглядит он теперь у нас вот так в собранном виде. Это скрытая установка омывателя. Работает он совместно со штатным омывателем заднего стекла. Сейчас мы покажем вам, как он работает. Вот. Значит, автоматически у нас подается вода на омыватель камеры и на омыватель заднего стекла. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.